«Есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или России», — сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске. «Это глубоко внутри наших народов, даже несмотря на то, что Россия братские отношения с нами поменяла на партнерские». Напрасно, — добавил президент. При этом он отметил, что Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад стал в последнее время проявлять к нам предметный интерес. Да и Китай рассчитывает на стабильность своего друга, — продолжил Лукашенко. В этой связи он заявил, что страна не дружит с кем-то против кого-то. «Мы за многовекторную предсказуемую внешнюю политику», — подчеркнул глава государства.